Всем привет дорогие друзья, с вами канал CryptoShark. В этом видео я расскажу о новом интересном проекте. Проект называется DLP. Как вы видите, скоро будет запуск самой сети. Скоро запустится сам проект, идет отчет. Как только отчет закончится, сразу у нас все заработает. Давайте вкратце расскажу о данном проекте. Чем он интересен, для чего была создана данная монета. Как вы видите, да, это будет уникальная криптовалютная биржа. Также это будет соответственно и монета этой биржи. Команда разработчиков хочет внести свой технологический вклад в блокчейн и, думаю, создать довольно-таки неплохой интересный проект. В принципе, новые биржи всегда это интересно, всегда хорошо, так как вы уже знаете, много старых бирж, это в основном скам биржи и скамные биржевые монеты. Поэтому, я думаю, этот проект будет как раз актуален, что-то появится новенькое интересное для нас спецификация монеты, да, у нас будет пол поз. Я сделал специально перевод для вас, чтобы вам было проще понять. Конечно, не совсем корректно все у нас переводится. У нас здесь получается будет алгоритм типа Hex. Он намного улучшенной версии является алгоритма X16R. Всего будет 13 миллионов монет. Примайн довольно-таки небольшой. Это 130 тысяч монет. И после пресейла лишние монеты будут сожжены. То есть не будет такой схемы, как некоторые разработчики делают. Что берут монеты не потом сами сливают на бирже. То есть, грубо говоря, откровенно скам. На самом деле, как видите, это будет довольно-таки стоящий проект. Ждем запуска самой сети. Также... Что у нас обещают? Обещают CryptoBridge и Calex24, я думаю, сначала начнут с CryptoBridge. У нас есть кошельки Windows, Linux, Mac и появятся кошельки на Android. Так что сайт у нас, конечно, сейчас не совсем полностью наполнен. Я думаю, больше информации появится после самой запуска данной монеты. Здесь есть ссылки на гитхаб, кому интересно, можете ознакомиться с файлами. Также есть, самое главное, это белая бумага. Белую бумагу я оставлю ссылочку в описании. Если вы решили инвестировать довольно-таки хорошую крупную сумму, вам лучше было бы ознакомиться с белой бумагой. Я ее зачитывать не буду, так как это займет слишком много времени. И, кстати, награда, как вы видите, да, у нас будет плавающая за блок. И постмайнинг у нас фиксированно идет 7 монет. Постмайнинг у нас стартует с 390 тысячного блока. Ладно, здесь мы останавливаться не будем, идем дальше. Сразу есть форма, по которой можно будет предварительно зарезервировать определенное количество монет. То есть тут не ограничено, каждый человек может купить себе... Хоть 10 тысяч монет Хоть 20 тысяч монет И поставить их чтобы они у вас работали Чтобы у вас работала мастернода Как вы видите С 14 по 18 число Стоимость за определенное количество монет Постепенно как бы возрастает То есть здесь вы уже сэкономили Купили за 0.11 В дальнейшем будет стоить 0 0.13 Соответственно чем Больше количество монет Тем и больше разница идет в цене также обращайтесь в Discord и в техподдержку, чтобы не попасться на каких-нибудь разводил. В общем, попадаем мы на Bitcoin Talk. Как видите, анонс дан у нас 31 января. В принципе, такая же информация, как и на сайте, только в более урезанном виде. Это сделано для того, чтобы человек как можно быстрее ознакомился с данным проектом. И если он его заинтересовал дальнейшем вникнуть на самом сайте можно с помощью белой бумаги я думаю проект это будет довольно таки интересным так что на этом не знаю я думаю можно будет неплохие иксы сделать самое интересное это будет а, запуск биржи также сам запуск сети посмотрим как это у нас будет все работать в общем что ребята напишите свои комментарии под видео Скажите, что вы думаете о данном проекте? Как видите, да, уровни получается идут какие, тысяча, две тысячи, монет. Я не знаю, я, как по мне лучше сразу брать максимум, потому что на максимуме вы сможете собрать как можно больше профита и сможете на этом неплохо заработать, да? Тут Вкратце, есть небольшой график, сколько идет майнером, сколько идет на мастерноду довольно таки неплохо все у них рассчитано также небольшая награда идет комиссия разработчикам я думаю на старте проекта будет более актуальная версия больше будет информации в принципе по крайней мере по данным уже проект интересен так что я думаю что стоит на него зайти ладно мужики давайте поддержите подписочкой на канал Пишите комментарии, ставьте лайки. На этом у меня все. Давайте всем удачи, всем профита, всем пока.